Всем здравствуйте. У нас в медиа-студии сейчас Тимур Шаклай. А Шаклай, извините, пожалуйста. И у нас есть большое количество вопросов. Сейчас я зачитаю просто некоторые утверждения и попрошу вас прокомментировать их. Они были сформулированы во время вашего выступления. Яков пишет. Какая романтика заместить Starbucks? Наивная запредельность. Некая Дарья пишет. Малый и средний бизнес сейчас в ужасном упадке. О какой стабильности идет речь? В общем, есть люди, у которых достаточно много скепсиса, и я бы хотел... И они полностью правы. Совершенно, потому что каждый видит так, как он хочет. Вот. Но я бы хотел вас спросить, развитие лидерского, какого-то глобального взгляда на себя, на предпринимательство и вообще на жизнь, оно сейчас, насколько востребовано, нужно ли оно людям? Потому что мы об этом много говорили в последние несколько лет в России, когда развивались... Центры мой бизнес, вот все программы, которые развитие проводила Нужно ли это людям? Или устали все и снова нужно к реальности, к жесткой переходить? Нет, смотрите, всем управляет сознание. И возможности и препятствия видит тоже наше сознание. Если ментально мы привыкли видеть препятствия, то сейчас их прям предостаточно. Если мы сознательно привыкли видеть возможности, то сейчас их столько, сколько не было за последние 30 лет. Поэтому как бы, каждый предприниматель и каждый человек, который говорил, он по-своему прав. И здесь вот то, что да, сейчас огромное количество проблем у малого бизнеса, у среднего бизнеса. Да, огромное количество. У крупного бизнеса сейчас проблем многократно больше для понимания. Просто многократно. И в отличие от крупного бизнеса, малый бизнес имеет массу возможностей. Малый бизнес более юркий, более гибкий. Вот, понимаете, большой корабль развернуть всегда сложнее, чем маленькую лодочку. Эту как бы, метафору для себя сейчас должен понять каждый предприниматель. И сегодня проблемы, которые есть, эти проблемы есть у всех. И все, что плохо, плохо у всех. Но это та самая возможность, когда у вас может стать хорошо, пока другие занимаются тем, что плохо. Объясню еще какой момент. Огромное количество брендов сейчас, российских, там, и в том числе и структуры, в которых я там являюсь акционером, да, разные генеральные директора ведут себя по-разному. И буквально недавно у меня был там, совет директоров с одной компанией, которой я являюсь совладельцем, и генеральный директор в рамках вот тех проблем, которые есть сейчас, выстроил... Серьезнейшую оборонительную позицию. Я говорю, да, с точки зрения своих компетенций и полномочий, ты сделал все правильно. Но что ты сделал в итоге? Если мы говорим сейчас, что там, условно, в рамках, не знаю, ринга, да, боксерского ринга, то, говорю, ты зам забился в угол закрылся угу. и пытаешься не пропустить удар. Раньше да. или позже с большой вероятностью ты его все равно пропустишь. Хорошо. Но ты сейчас можешь спокойно выйти на ринг, посмотреть на всех забившихся по углам и потихонечку раздать щелбану. Потому что они пытаются тоже не пропустить удар. И сейчас выигрывает тот, кто не боится, кто делает смелые шаги. Да, опасность есть. Но она есть всегда. Просто сейчас возможности многократно превышают те проблемы и опасности, которые есть. То есть, особенно в рамках малого и среднего бизнеса. У малого бизнеса сейчас еще больше возможностей. Еще... То есть, чем бизнес меньше, тем легче им сейчас управлять. То есть, условно, эра челночного бизнеса здравствует сегодня. Ну, то есть, Если у вас бизнес близкий к челночному, у вас вообще все открыто. Uh -huh. Прямо там, вот сейчас у нас весь Китай. Добро пожаловать. А, если у вас средний бизнес, да, вам надо решить текущие проблемы, потому что у вас зарплаты нужно платить и так далее. Но сегодня идут послабления. Если у вас IT-компания, там, таких условий для IT-бизнеса, которые сегодня предоставляются в России, их нет нигде, и никогда у нас не было. Прекрасное направление. Если вы ну, не разбираетесь в этом, понятно, ничего страшного. Продукты, производите еду, производите что угодно. Господи, просто надо что-то делать. Просто браться и делать. Ну, либо забиться в угол и ждать, пока все пройдет. Ну, как бы в это время другие будут работать. Так вот. Личные качества, лидерские и так далее. Именно об этом, как бы я и говорю, что если у вас есть лидерские качества, вы не будете забиваться, вы выйдете? Смело, да, ну а что делать? Есть опасность, есть опасность. Но те, кто выйдут, они будут доминировать в дальнейшем. Угу. Они выиграют свои ниши. Они именно за счет лидерских качеств как раз люди сейчас захватят этот рынок, который как бы освобождается от а, компаний, которые уходят. И от тех российских компаний, которые просто на всякий случай все себе в кубышечку сложили. Да, да, понятно. Хочу процитировать вас в одном из ваших интервью. Вы сказали, не торопитесь строить наполеоновские планы, пока у вас не оточена бизнес-модель до состояния алмазного резака, которым вы потом перекроете весь рынок. Сжимайте пружину до тех пор, пока она не сможет прыгнуть выше всех. И вот, соответственно, вопрос. это совет был дан для обычных времен? И подходит, и подходит ли он для экстраординарных времен, которые сейчас мы наблюдаем? Уточнение. А как же принцип, про который говорят некоторые сейчас бизнесмены, что главное захватить рынок, главное сейчас скорость, покрытие, и потом уже качество пос, ну, посмотрим по факту? Смотрите. Это неправильно стратегия. Тех, кто просто будет носиться в формате там, куда угодно, да, это Сергей Денианович приведет их с большой вероятностью к ошибкам. Угу. Потому что рост ради роста – это ошибочный рост. Во главе угла всегда должна быть прибыль. Если компания сосредоточена на росте, просто на росте, это стратегия, когда мы работаем на мировую финансовую систему. Что нам делает мировая финансовая система? Они заставляют… Ну, раньше было рабство. Сейчас это рабство добровольное. Как заставить ну, как бы, вроде бы умного, талантливого, там, успешного относительно человека работать за бесплатно? Дать ему неправильные постановки целей. И одна из этих неправильных постановок целей – это рост. Что такое рост? Это создание некой дополненной стоимости для денег. Объясню. Пойдем вот от, от простого, да, от ä, потребителя. А потребитель говорит, что так дорого, блин, эти производители mm -hmm. жируют, наживаются на нас, цены завышают там и так далее. Почему так дорого? Спросишь производителя, ну, видимо, производители все очень богатые, у всех производителей, видимо, очень много денег, да. Слышь, производителю, говорю, что ты очень богатый, у тебя много денег? Он говорит, да нет, у меня же все деньги забирает розничная сеть. Я же вот, чтобы попасть на полку, там у них вот такие вот наценки, я вынужден продавать там ниже себестоимости часто продукт, особенно если я там для них СТМ делаю, а еще они меня заставляют то-то делать, то-то там, и как бы еще маркетинг заставляют вкладываться. И я всю свою прибыль, всю свою маржу отдаю туда в надежде на будущий рост. Значит, наверное, деньги в сетях, да, и, как видимо, все все сети жируют очень богато, но если мы посмотрим анализ дохода сетей, то абсолютно большинство сетей в любом формате у нас убыточные, вроде бы они столько денег забрали с производителей, у них должно быть денег много, но ты их спросишь, оказывается, у них все деньги забирает аренда. Да что, ребят, мы вот зарплаты платим, вот столько-то там, у mm -hmm. нас вот такие объемы по зарплатам, у нас нам надо склады содержать, логистику налаживать, нам надо вот это делать, то машины, транспорт, ребят, у нас помимо от того, что полки там, это, а сами полки нам тоже стоят денег, мы же там арендуем, не знаю, в торговых центрах, там еще чего-то, да? и у нас вот все деньги уходят на аренды и зарплаты, ну, значит, наверное, торговые центры жируют, да, получается. Ну, куда-то же деньги вот от потребителя, они перемещаются. да Я прослеживаю путь перемещения да, да, денег. Да. Куда же они переместились? на ну, торговых центрах? Спросишь. Выясняется, что торговые центры тоже не жируют. Они почему-то закрываются. Оказывается, у них там минимальная рентабельность, потому что они абсолютно все закредитованы, что большинство людей торговые центры строят на кредитные деньги в основном. Ну, так бизнес-модель mm -hmm. устроена. А как бы расходы, которые идут там по коммуналке, по тому, по всему, тоже сжирают доходы торговых центров. И очень много торговых центров банкротится по всему миру. Это же не только как бы, Россия, это во всем мире так. Тогда, наверное, деньги у банка, который локальный, который прокредитовал торговый центр. И сняться, тоже нет, потому что банки тоже закрываются. Если посмотреть рентабельность именно просто простого коммерческого банка, который так, не да. получает каких-то бешеных дотаций откуда-то там и не имеет сверхдешевых государственных денег, да, там тоже денег нет. Тогда куда это все уходит? Что получается? В итоге, да, мы как бы продукт для конечного потребителя создаем какой-то, uh -huh. которым он не очень доволен но мы все бегаем, носимся, пашем, работаем 24 часа в сутки. И при этом, если взять вот средства предпринимателей, да, если сегодня закрыть их компанию, 90% из них окажется без денег вообще. Потому что все деньги реинвестируют в бизнес. Угу. Потому что им нужно реинвестировать, чтобы расти. Но это те ошибочные паттерны, которым нам внушили в свое время, Многие западные бизнес-тренеры, что надо расти, угу. они не только нам внушили, они, как бы, они всем бизнесменам всего мира это было. Это сознательно внушают. было? Это сознательно было. Потому что одна интересная, чудесная западная структура, которая владеет деньгами абсолютного большинства стран, заинтересована в том, чтобы их деньги имели постоянный оборот и приносили маленький-маленький-маленький, но дополнительный процент. Uh -huh. прирост. И ради этого создается вся движуха. В итоге мотивировать бизнесмена гораздо легче, чем мотивировать раба. Ему просто нужно рассказать, он сделает как бы все сам. Ему нужно дать ошибочную стратегию, что тебе надо расти. И он будет расти. И будет создавать капитал для владельцев денег. И вся эта наша цепочка, да мы все создаем капитал для владельцев денег. Некоторым нам удается по дороге что-то заработать, но большинству не удается. Даже создавая гигантский бизнес, люди как бы, реинвестируя постоянно в него, чтобы постоянно расти, принимая займы, кредиты и все остальное, все работаем только на владельцев правильная стратегия, хорошая, основательная в таком случае? Знаете, есть а, простая стратегия, которую мы все знаем а, на уровне личном. Да? Есть Называется сначала заплатите себе, да, uh -huh. и когда людям рекомендуют, как выйти из долгов, как выйти на личном уровне, да, я не буду сейчас пересказывать, там, как откладывать 10%, и все остальное, это все слышали, считали миллиард раз. Но почему-то в бизнесе никто не предпринимает это, никто не платит прибыль себе в начале. В начале. Объясню, в чем фишка? Есть очень классный пример, который я очень люблю, который покажет нам вот все. Тюбик с зубной пастой. Вот каждый из нас сталкивался с тюбиком в двух состояниях. Первое, когда тюбик с зубной пасты полный, и как мы намазываем его на зубную щетку, жирным таким вот слоем и чистим зубы, часть uh -huh. у нас этой пасты падает в раковину, мы мажем снова, потому что слишком жирный был, он не выдержал, просто щеточка не выдержала, а мы мажем снова там, и все это хорошо, у нас мачно и вот он постепенно заканчивает, заканчивает, и тут она вроде бы закончилась, но тут начинается магия, у большинства я с этим сталкиваюсь вообще регулярно, но я уверен, что большинство наших зрителей с этим сталкивались неоднократно. Мы начинаем выжимать из пасты вот там какие-то остатки. И несмотря на то, что это как бы не является для нас какой-то финансовой проблемой пойти купить новую uh -huh. да, зубную пасту, сейчас слабо у сервисов, много там доставок. Великолепно все работает у нас лучше, чем в Европе. Все работает с этим. Ни в одной стране мира нет такого уровня сервиса по доставкам сейчас, как у нас. Ну, по крайней мере, вот регионы Москва, Московская область, это Яндекс. Ну, это высшая просто. Ну, близко нигде такого да. нет. И тебе через 20 минут зубную пасту могут привезти. Но ты выдавливаешь. И тебе этого тюбика хватает еще на неделю часто. А многие даже разрезают еще угу. и, и продолжают выковыривать оттуда. И фактически с пользовательской точки зрения, ты продуктом, как зубная паста, пользуешься сильно дольше. Несмотря на то, что в начале ты выдавливал вот так, а в конце вот так. Угу. Но кто тебе мешает? Если зубная паста – это твой денежный поток, твой кэшфоу, допустим, или твой маржинальный доход. Каждый может мерить по-своему, в зависимости от бизнеса нужно мерить. Ну, маржинальный доход – это всегда четко. Вот тут есть маржа. Это вот этот полный тюбик зубной пасты. Если ты вначале отложишь какую-то часть запланированной прибыли и начнешь уже выдавливать вот по чуть-чуть сразу, потому что ее сразу стало меньше, ты будешь многократно бережнее относиться к расходам. Ты будешь внимательнее, как предприниматель, следить за каждой копеечкой, искать каждую возможность, как ее использовать. То есть, та модель, которую опять же нам навязали, что такое прибыль? Угу. Это доходы минус расходы. Это неправильно. Расходы это доходы минус прибыль. Угу. Эта модель полностью переворачивает сознание предпринимателя. Возможно, то, что я сейчас говорю, кажется бредом сивой кобылы. Но недаром все-таки я лошадиную силу создал. И как бы... Мне простительно. Но если кто-то чуть-чуть вот переосмыслит эту историю и попробует сначала откладывать прибыль, ну, математика здесь тоже, mm -hmm. конечно, нужна. Если у вас там, не знаю, маржинальный доход, как бы и вы все 100% маржинального дохода отложили, то, наверное, вам нечем будет заплатить зарплату. Но есть закон Мерфи, который гласит, что ваши расходы всегда будут равны вашим доходам и постараются их превысить. Этот закон Мерфи пока не удалось нарушить ни одному предпринимателю, кроме тех, кто осознанно подошел и стал умышленно нарушать этот закон, забирая сначала прибыль, а потом формируя расходы. Угу. У нас же всегда практика. Сначала мы формируем расходы, а потом, если вдруг что-то останется, обычно ничего не остается, потому что расходы всегда превышают запланированные. И если даже это стартап, то расходы запланированные превышают в среднем... Там Не знаю, есть практика, что по затратам в два раза, там, а по времени в три раза. Ну, сейчас мы как бы не об этом. Но вот эта модель и только эта модель позволяет начать зарабатывать прибыль. Причем нужно откладывать эту, эту первую часть зубной пасты так, чтобы не было возможности вообще до нее дотянуться никогда. Ее надо, вот этот, Есть операционный банк, к примеру, в котором вы работаете, ведете там счет. А вот как бы вашу прибыль вы сначала отложите в другой вообще банк. Угу. Да, чтобы не было соблазна, сейчас вот я вот этому вот поставщику заплачу, потому что всегда найдется куда заплатить. Вот всегда. Поступит какое-то классное предложение, какое-то уникальное вот предложение от рекламы или от чего-то, или что-то будет обязательно, куда вы деньги потратите. Но если вы начнете от этой зубной пасты выдавливать кусочек и откладывать, то через какое-то время обнаружите полную там трехлитровую банку зубной пасты, которая у вас теперь есть. Только эта модель работает. Все остальное нас искусственно вогнали в эту систему, нас заставляют работать. Ну, это там же гениальные люди сидят, целые институты, которые сидят только и думают, как приносить доход на деньги им, не нам. Слушайте, а у нас в стране таких людей нету или есть тоже? Которые что? Которые придумывают такие гениальные многоходовочки. Ну, не сложно сказать. Кто-то где-то что-то придумывает. Есть же у нас и действительно Все богатые люди. Мы говорим, люди. слушайте, да там какие-то люди, какие-то супергении. Мне кажется, ну как можно быть супергением там, а здесь не найдется таких людей? Мне кажется, здесь ну, они тоже, тоже есть. Почему же? Наверное. Как кто-то есть. Наверное, как кто-то тоже умеет строить как-то систему, но в основном, к сожалению наши, там, не знаю, действительно богатые люди, они в, в сырьевых сегментах, еще что-то. Но есть и творческие люди, которые, ну, опять же, там, не знаю, uh -huh. вот, мы недавно упоминали а Павла Дурова, который скопировал в свое время Facebook, стал миллиардером и стал развивать другие направления. Ну, как бы, никто же не мешал, там, любому из нас это сделать, да. Он просто первый разглядел эту историю. У нас много талантливых предпринимателей, которые ну, как-то смотрят что-то, что можно создать, создают какие-то вещи. У нас много стартапов, которые ну, выходят на весь мир. Ну. Есть вот такой вопрос. Сейчас в современном в ситуации, когда кошелек потребителя возможно похудеет, ну скорее всего похудеет. Нужно ли сохранять на свои услуги и товары прежнюю цену или стоит ее уменьшить для того, чтобы попробовать привлечь большее количество людей? Уменьшить вряд ли возможно. Важно не поднимать. А, потому что потребитель, как бы, который привык к бренду, он готов поддерживать качество своей жизни. Пусть угу. даже это качество жизни будет забирать большую долю его кошелька. Для тех, кто работает в нижнем ценовом сегменте, да, для них стоит расширить матрицу в сторону еще более как бы, дешевой стоимости разовой покупки. То есть дать дополнительные какие-то фишки к цене, так? Ну, уменьшить упаковку по возможности. Мне сложно дать общий совет, но допустим, если уменьшение объема не скажется на себестоимости продукта, за счет увеличения количества этих покупок, то, наверное, имеет смысл а, делать, то есть сократить разовую стоимость потребления вашего продукта. Uh -huh. Это не значит, что вы снижаете цену. Вы просто даете возможность потребителю разово денег потратить меньше. Он придет к вам еще раз. Uh -huh. То есть, условно, если вы печете хлеб, и печете его вот такого размера, килограммовый, допустим, да, пеките полукилограммовый. Потому что для кого-то это будет ну, большим плюсом. Здесь вот есть еще вопрос по поводу социальной платформы, про которую вы сейчас рассказывали на районе. Вопрос такой от Светланы. На платформе для своей соцсети возможно будет менять или добавлять населенный пункт, где планирую открыть магазин? Будет ли эта платформа, социальная сеть, работать в мировых масштабах? Чем-то отличается привлечение людей в такую соцсеть от имеющихся? Конечно. По всем вопросам отвечу, да. Вопросы все классные, правильные. И я благодарен Светлане, да? Да. За некую прозорливость. Естественно, возможность перемещения по районам будет предусмотрена а, в рамках социальной сети. Да, и человек одновременно может там, со временем присутствовать в нескольких районах, и как бы там будет регион, и город, ну и так далее. То есть там масштабирование будет идти с помощью некого ползунка, расширяя географию. Угу. Это То уже есть... действующий, да, проект? Платформа действующая. Угу. На базе этой платформы уже запущена внутренняя закрытая социальная сеть для Российского союза промышленников-предпринимателей. На базе этого платформы запущен один классный проект, который сейчас я пока озвучить не могу, но буквально на днях, может, в течение недели-двух, все мы увидим появление одной очень неожиданной социальной сети. Uh, которая будет прям вот такая классная, и она будет связана с шоу-бизнесом и со многими нашими звездами uh -huh. российскими. И это будет классный действительно продукт, куда можно будет там, полностью восстановить все свои аккаунты. Мы сейчас прорабатываем еще и возможность восстановки связей, uh, то есть скачать-то из Инстаграма сейчас можно везде, а мы хотим сделать так, чтобы у нас и связки сразу проработались угу. между тем, кто был на кого угу. подписан там, и так далее. Это классно. Ну, то есть, хотим вот эту историю довести до ума. Угу. Ну, сейчас мы уже загрузили в сторы а, некие релизы, которые вот сейчас, когда сторы обновятся, это выйдет. Ну, просто Google обновление делает быстрее, а App Store чуть медленнее и появится в рамках этой социальной сети. Uh, уже готова социальная сеть То, что я рассказывал, для сообщества I'm Professional uh, Сейчас допиливается просто дизайн И она выходит для них Но ну, это опять же закрытая социальная сеть Для косметологов Паркмахера. Опять же, платформа, на которой Создается полностью готова Сейчас идет юридическая обвязка По социальной сети на районе ну, То есть, эта юридическая обвязка Закончится, наверное, в течение Пары недель и начнет запускаться, выбираем uh -huh. какие-то районы, тестируем, смотрим, подбираем, где у нас партнеры будут. То есть все это делается на базе платформы Around. А, ну, в принципе, на сайте around.world можно, наверное, ознакомиться с базовыми какими-то вещами, как вам создавать свои социальные сети бесплатно и так далее. А around пишется с двумя буковками R. А так, как раунд вокруг. Соответственно, то, что мы предлагаем с точки зрения рекламы, был вопрос, чем отличается. В первую очередь, отличается тем, что целевая аудитория будет видеть ваши публикации бесплатно. Вам не надо будет платить за это. То есть, в текущих социальных сетях вы вынуждены платить за то, чтобы ваша целевая аудитория увидела. Но когда ваша целевая аудитория в вашем районе и как бы вы делаете пост, мы будем поддерживать это, мы будем выводить ваш пост, если вы предприниматель того или иного района, если у вас там не знаю какой-то бизнес, мы будем поддерживать, мы будем продвигать. Другие социальные сети любой рекламный контент блокируют и депримируют, то есть наоборот понижают количество просмотров, чтобы вы пришли и заплатили деньги. Да, если вы там, не знаю, гигантская компания или какой-то национальный бренд, и вам нужна реклама на всю страну, да, мы будем брать с таких компаний деньги. Но если вы предприниматель и открыли кофейню, и хотите для жителей района отрекламироваться, мы вам все сделаем бесплатно. В этом основное отличие. То есть мы поддерживаем. Супер, супер тема, да. Ну, как бы, ребята делают что-то классное. Почему не поддержать-то? там не надо ни на ком зарабатывать. Будет доход от других источников. Но зарабатывать на кафешке, ну, я считаю, что это неправильно просто. То есть, создавая, наоборот, более качественную жизнь. А вот я, я еще привожу пример. То есть, вот испекли ребята круассаны и написали в социальной сети. Там, да, а у нас сейчас вот круассаны горячие. Огромное количество людей из этих же домов пойдет, спустится и зайдет в эту кафешку в этот момент просто, чтобы вот насладиться согласен, этим... верно. вкусом горячего круассанчика да, да. здесь и сейчас. А в большой социальной сети это невозможно сделать. Угу. Во-первых, ваш голос будет размыт среди тем, кому нафиг не нужно ваше кафе, потому что он живет там, не знаю, в Митино, а не на Щелковской. Угу. Да, или не на Рублевке. Здесь, как бы, совершенно другая идея, совершенно другая концепция и совершенно другой уровень поддержки для предпринимателей. Так, еще вопрос. Вы инвестор. Во что, кроме своих партнерских проектов, инвестируете и стали бы инвестировать в нынешних условиях? В какие ниши, наверное, имеется в виду? Ну, стал бы инвестировать в нынешних условиях, стал бы точно. И то, инвестирую. Потому что сейчас, как, как я говорил, открывается масса классных возможностей. И если появляется какой-то проект действительно вкусный, с хорошей идеей. Ну, не просто вот проекта «давайте заработаем денег». Нет. У нас вот мы видели, что там что-то вот неплохо, а мы сейчас вот ну, такой прям живой проект. Я нужно быть дураком, чтобы не войти. Угу. Такие проекты мы рассматриваем. Все остальное, естественно, сейчас направлено на инвестиции в свои проекты, и их как бы, ну, достаточно для того, чтобы большинство ниш, которые сегодня открыты, чтобы их закрывать собственными брендами, но в партнерстве и так далее. Каким образом можно предложить вам, э, в вашей структуре, свой проект, свою идею? У нас сейчас трансляция идет, или что да. зависла? Нам показалось, что экран завис. А раньше это можно было сделать в социальных сетях, но я очень скоро появлюсь в новой социальной сети, uh -huh. где буду доступен 24 на 7 и проекты можно предлагать. Я раньше открывал, и давал свой номер телефона с WhatsApp и так далее. Но 90% времени у меня телефон лежит выключенным и, mm -hmm. звуком и лицом вниз. И э, я уже не читаю, к сожалению, ни WhatsApp, ничего другого. Просто нет физически времени. Поэтому а звонить, ну, это вообще бесполезно. Ну mm да. -hmm. Вот. Но поскольку сейчас я занят запуском вот таких больших проектов, сейчас чуть позже будет времени достаточно, меня можно будет легко найти... Раньше можно было найти в Фейсбуке. Ко мне добавлялись люди в друзья. Писали какие-то предложения. Я их рассматривал. Какие-то поддерживал. Какие-то просто давал советы. Uh -huh. То есть я абсолютно открыт всегда для общения. Просто ну, сейчас Фейсбук у нас закрылся. И в ближайшее время я возникну в новой социальной сети, которой мы все с вами классно сможем пользоваться. Ну супер. Я думаю... Я, во-первых, сразу же подпишусь. Может быть, даже предложу тоже какой нибудь интересное. Почему нет? Я благодарю вас за очень интересный разговор. Спасибо вам огромное. Это было Спасибо.